Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я вам расскажу о методе разметки помещения, который работает для активации лучше других методов. Выглядит он вот таким образом. Вот посмотрите, должно быть с каждой стороны нашего плана по 7 делений. Итак, измеряем компасом фасад дома так же, как я рассказывала в предыдущем видео. В нашем примере фасад будет 0 градусов. На лопане это будет выглядеть как крыса Север 2. Эта точка будет серединой сектора Север 2. Затем мы берем линейку, накладываем ее на план нашего помещения и делим сторону на 7 частей. Из них должно получиться 5 полных частей и две половинки по краям. Как же это сделать? Надо смерить длину стороны и разделить ее на 6 а число, которое получится, и будет размером ячейки. Почему многие мастера фэншуй выбирают именно этот метод? Да потому что он гораздо точнее, чем круглый шаблон, показывает, куда ставить активатор. Если у вас никак не получается сделать таким образом разметку, вы можете заказать ее у специалиста. Под этим видео будет ссылочка на заказ разметки у специалиста Высшей школы китайской метафизики. Вы заказываете разметку своего помещения один раз, а пользуетесь потом ей всю жизнь. Особенно, если у вас квартира неправильной формы, то специалист даст вам полезные советы, касаемые активации в части отсутствующих секторов. Стоимость разметки пока всего лишь 500 рублей. Для этого вам необходимо на почту прислать план дома и расположение вашей квартиры с точным адресом – область, город, номер дома и год постройки вашего дома. Сегодня ваша копилочка знаний пополнилась, и вы узнали, какой самый лучший метод разметки лучше всего применять для активации в помещении. Если вы что-то не поняли из этого видео, то пересмотрите его еще раз, и вопросов у вас точно не останется. Друзья, скачивайте под этим видео бесплатные активации и подписывайтесь на мой канал, чтобы иметь возможность каждый месяц скачивать бесплатные активации. Увидимся в следующем видео. Удачи вам и процветания!